Добрый день, сегодня на канале распаковка Тут будут зимние кроссовки Заказываю уже вторую пару Короче, кроссовки, наверное, хорошие Для бега Не упакован конечно, просто пакет Но они ничего не сделаются они пахнут заводским клеем но ну, запах от уже проверено протекторы здесь очень четкие не скользят зимой ну и шнуровка здесь такая тоже очень удобная, название марки есть такой похож на натуральный очень теплый 42 размер все заказывал вот тут все указано, все подписано. Стоили не 1600, это... Ну, я по этому пользовался. Где тип где-то больше доллара. Вот, померил, в принципе, подходит. Самое интересное, что... Шнуровка она вроде есть. Не знаю, как она подтягивается, но она сразу стала по ноге. А, вот, здесь липучка можно затягивать. Что вообще хорошо. Фирменный знак такие кроссовки рекомендую мало то что они очень теплые но они еще недорогие линии с остальными вот такой известный товарный знак все ставьте лайки подписывайтесь завтра да. побегу да, всем пока!